Будем заходить на объект, в общем, какой-то возле железных дорог, и будем его проверять. В общем, поднялись на вышку, вокруг тишина, сейчас будем спускаться, с выш... спустились с вышки, сейчас пустим вот этот объект. В общем, мы заметили какой-то люк. Сейчас будем его вскрывать. Офигеть, там глубоко. Ладно, не будем туда лезть. Рядом тоже находится какое-то строение. Я думаю, скорее всего, это то ли хижина какая-то, то ли, может, туалет. Вот, здание тут всякие. Станок стоит, еще что-то. Сейчас бомз. В общем, залезли, вот, какая папка для бумаг, Там документы, какие-то нововядка, так, какая -то вот тоже табличка, сейчас поближе ее снимем, включить насос срочно, то ли весы какие-то, то ли что, на не 50 килограмм 1983 год круто вот щитки тоже рубильник ничего не действует ух ты какой-то щиток так ноль внимания тоже ничего. Бумага, порядок взвешивания рычажных весов. Так, вот всякие инвентарь для работ. Ну вот, я не знаю, что это такое. Напишите в комментариях, как вы думаете. Вот нашли газету какого-то. Вот может не видно дата. 24 ноября 2008 года Номер 92 в сковочках 995 Вот деятельности, услуги из рук в руки Всякие средства связи Указаны Сейчас перевернем Юридические услуги В общем мы вылазим также что на меня напрягло -то Наличие борщевика Вот добрым делом Занялись Борщевик он ломаем в общем мы отдаляемся от этого чуда вот идем вдоль какого-то тоже то ли склада, то ли забора заброшено. вот мы в общем идем и видите в том окне просто свет горит я не знаю что это такое но точно свет ну будем отдаляться в общем в общем мы идем и тут просто залежи мазута. Вот просто черные доски. Я не знаю вообще, кто столько мазута выбросил. Вот там просто горы мазута. Стрелочка вон. Какая-то. Опять вот стрелки какие-то. Надо быть аккуратным, можно вот в такую шнягу запнуться. Вот мы опять какое-то скрещивание. Мы сейчас идем просто по мазуту. Везде один... В общем, я иду. Тут, с этих мазутных гор, просто стекает вся жижа в какой-то ручей. Этот ручей может в Вятку идет, может еще куда-нибудь. Та стрелка неизведана. Мы пойдем вот по этой. Эй, ты! Просто, вот, идешь, как в сталкере, прямо все вокруг заброшено, Никаких табличек, станций какие-то, краны какие-то, Господи, как страшно! Дя, дя, И вот такого вот тоже бывает. <свеч> вот такой вот нововязка интересный город. Все вокруг заброшенное жизни нигде нет. Одним одни мачты да За... просто сталкер в реальной жизни все еще идем в заводском районе вот такие вот детские площадки в Нововятске да и такое бывает вот какая-то кафешка еще немного о площадках. Интересно, это тоже игровой комплекс. Вот в таких домиках живут нововятичи. Также окна нового поколения. Кто-нибудь может объяснить, что то за установка, которая высасывает этот люк уже полтора месяца? Это типа мост такой? Или как? Не хотели власти делать мусорные баки и получили новый тип кормушек. Еще один, вот значит, Нововятский мост, в котором сплошные дырки. Это горка уже нормальная. А теперь рубрика заборная новости». читайте, пожалуйста. Да нет, вы Нововятский трэш. <свят> Не успел. Вот современная постройка, она более-менее. Ру... Рубрика «Кофники <свят> Нововятска». <свят> Это был конец видео. Подписывайся и ставь лайк.